Всех милых женщин на планете мы поздравляем в этот день. Для вас все ярче светит солнышко, играет звонкая копель. Мы пожелаем вам здоровья, уют в доме и тепла. Заботы близких и внимания сегодня, завтра и всегда. Желаем вам, конечно, счастья и пусть уходят все ненастья. Чтобы радовались вы всегда весны приходу и тепла. Чтоб самым лучшим настроением по жизни шли вы с огоньком. С чудесным праздником весенним, с международным женским днем!